Фабрика интерьерной Ковки предлагает умывальники для дачи. Они обеспечивают постоянное наличие воды на участке, служат для мытья рук и урожая. Материал изготовления – влагостойкий стеклопластик. В комплект входят кран, сифон и водопроводная арматура. Подключаются умывальники к системе водоснабжения. В ассортименте имеются умывальники как со встроенной раковиной, так и без нее. Дизайн разнообразен. На сайте фабрикоковки.ру в разделе «Садовый декор» можно заказать садовую сантехнику в античном русском стиле Прованс с имитацией под бронзу, дерево, камень или кирпич. Фабрика интерьерной ковки – производитель садового декора.